снимать. Нам, нам запрещают. Приехали на съемочки. У нас тут уже гопанули. Курлык-курлык. <реку> <реку> сейчас хозяин нас курлык-курлык сделает. Поехали. Монитос, ребята, монитос. Еще один. Друзья, а перед началом просмотра этого ролика хотелось бы посоветовать вам один очень интересный канал. Если вас интересуют прогулки по старым местам, вымершим деревням, поиск монет, поиск старинных вещей в земле с металлоискателем и рассказы о монетах и советской жизни, тогда вам стоит подписаться на канал Советский Кладоискатель. Ссылочки в описании. Вот такой Ленин написано. Сам Ленин в кружок. Такой остаток от топора. Привет, друзья! Приехали мы в деревню. Деревень называется Талица. Я думаю, это как-то название связано с тайньем. Мне Кажется, ну, Талица Тайнье. А деревня наход... находится в таком печальненьком состоянии. Конечно, дорога тут вроде есть, как бы даже с щебенкой посыпана. Но, м -м -м, как объяснить, Там половина дороги, считаю, уже размыла как сюда добрались из местных жителей здесь осталось около 4-7 человек хотя раньше как мне объяснили местные здесь было порядка 50 дворов и я думаю это больше 100 человек было за последнее время как красиво снято так локнами такими надеюсь камера передаст. А раньше примерно когда где-то в 70-е годы здесь был и клуб, и школа была, и этот пункт мед и медпункт был, и все было. Сейчас же от деревни почти ничего не осталось. Одни руины стоят, домов. Я прям удивлен, я давно не встречал настолько умирающую И Дома, кстати, здесь уникальные. Здесь стоят дома деревянные, что не характерно для нашей Липецкой области. Ну, поэтому, готовьте чай, <смех> наливайте печеньки. Ладно, сейчас все нормально. Вот, поэтому, наливаем печеньки. Готовим печеньки, наливаем чай. Приятного просмотра. У меня сама-то, вот тут, нет. вышла там, ну, загрузила, у меня фамилия, да. не парите, прожила там семья. Это, наверное, его да? возлюбленная? Да. Он ее защищает. Допровода. Не С ревнуй, не, не ревнуй, не ревнуй, я ее не заберу. Руся, иди сюда. Ала, а ладушки, лад... Ну что, кладушки давай. Ну, руки не хочешь. Стесняется. стесняешься. он машин сот. Ага. А Вообще примерно сколько раньше было жителей здесь? Ну, много. Тут было 50 домов. Ага. Стальница. После войны, а потом все, а потом вышел так, в колхозе за трудодни а труд... 20 копеек, молодежь вся подалась в город, клуб был, сельсовет был, магазин был, медпункт был, 60-го, вот когда Юра там он все обосновал Сорочий куст, а сейчас он как-то называется Сорочий, Сорочий, как его ищут Вот, и все туда перевел А потом был магазин до 1977 года И тот закрылся ага. И остались мы в Стали ходить Ух ты, глянь я знаю, у нас есть подписчики, которые занимаются конным делом. Конным какой делом. красавец стоит. Классный конь. Это что ракета что ли, ракетный носитель какой-то? Сюда тропинка протоптана странно. Это что-то осталось. Москва. Дорожный проезд. Дом 12. Ташкент. Андреевый. Да, посылки от какой-нибудь что ли? Я думаю, да. Детские сандалии убежит глянь какая красота Просто интересно, здесь наверное какой-то склад был. Глянь. Это... Ну Кадр выбрать. Это магазин, чувак, это магазин был. Кажется, этот дом уже все. Ты глянь, он... крышу выдавил. Воняет какой-то каниной. Тут недавно сюда приходил. На это не взял, конечно. Взял. Ох, ох, ох. Увидела, что такое? Да я не нахер. Днем рождения ребенок. Ну, это, скорее всего, очень маленькому ребенку дарили. Да, конечно. А, нет. Все, теперь я понял. Ты совсем изменился. Не изменился. Ты совсем не изменился. Дальше не подписано. Опасно ты ходишь, Можешь ты это. Сон, яйца резко висит. Только водки и ядь Дальше ничего в принципе не вижу Интересно Ну тут с металлоискательным явно внутри ой Фу, блин я думал это гроб этот матрас так <смех> выглядит кстати телевизор он стоит какой-то панасоник Плитной. Блин, со встроенным что-то? Что нет. А, нет. нет, это для пульта хрень. Класс. Не переживай, я вырву все ляпы. Это, это, это Такой мрачный пустой дом. Интересно, он был жилой или вот что-то использовался. Кажется, он сейчас используется под склад сена. А он пустой. Ничего себе! Вот это жесть! Я что-то не хочу туда идти Хотя вон там можно пройти А, даже и не надо. Да вон посмотри, что стоит. Что это? Что это? это пасека что-либо? Да. О. Диман сечет. Не могилы же. Странно, пасека. Может дом живой он тот какой-нибудь. Икон осталось в углу. Кроме иконы больше ничего не осталось. О, как Джей молчаливый Боб сейчас будем. Вообще вообще ну боб же круче Ты все понял ну потому что он был челивыч что ли да. Да. потому что он симпетит отдает а джей только получает ну у кого длинный волос стало за блондина покраситься пиво пьем косяки продаем кто продает мы продаем так ну что ребятки зачитаем комментарии оставим наверное клуб софия выйд или вайт если как-то неправильно извини пожалуйста а, от, наход... от находки вкладыша я аж по-немецки заговорил. Я Оль. Я Язаргут. Семен Горбунков. Ну что ж, список участников ты выложил в конкурсный ящик. Ждем отчеты от победителя. Да, кто выиграет в Chevrolet Blazer, напишите. Димон Димонович. Это не твое второе эльдрэго? Второе. Мне первого нет. Что же вы наделали? Теперь я чай без ваших видосиков пить не могу Упс Так, теперь немецкий комментарий Я прошу прощения за мой французский, точнее немецкий Я не читал его, наверное, пять лет уже не читал по-немецки Так что сейчас будет очень много склеек Себастьян Шульц Гутен так Гутен так Класс локашн. Вакатион. Вакатион. Блин, может ты упозориться, не будешь? Да, подожди. Uh, аж мне стыд. <laughs> <laughs> Я все вырежу. Класс локашн. Класс локашн. Мэр вар, сэр, интересен. ПС. Вен их даст рифтик, Гзехен, Хабба, варда, айн, герейт. Ауздер, Дамалиген, ДДР, Вэб. Супергемахт Юнгс. Суть такая. Человек поздоровался, сказал очень интересное место. И дело в том, что там был момент, то есть Химлаб, когда я нашел äh, какой-то прибор, и там было написано по-немецки. Вот, э, он сказал, что это какой-то прибор из DDR-веб. ДД, э, я не понял, конечно, что это значит, но... Данка, данка. Гутен... Соответственно, я отвечаю. Гутен так. Их бин фронт, дас ду мишт верстандер хаст. Их entsхильдиге мишт фюр дайн ауспраха. Я Ласт, Герих, Нихт, Ауф, Дойч. Цувесен, Вас, Знать бы еще, что такое ДДР, веб. Типа, я, я, спасибо за... Ну, грубо говоря, я сказал спасибо. Знать бы еще, что такое DDR-Web И что-то в этом роде. Короче, если я чью-то мать послал, я извиняюсь. Ни одному же Димке с английским краснеть, мне придется как-то. Ирина Краснова. Руками трогать всякие склянки опасно, а нюхать какую-то жижку типа нет. То чувство, когда Руслан устал и поссорился с логикой. Я с ней не мирился. Видос, как всегда, зачет. Было очень интересно разглядывать с вами баночки, скляночки колбочки. Да. Спасибо, Ирина. Про логику ты права. Я с ней даже и не мирился. Никогда. Оставим. Вот в этом доме. Такой прям. Архаичный. Оценили косплей. Нет. С Джейм молчаливого Боба. Конечно, долго он здесь не простоит, но хотя бы простоится игрушка. Там есть посылка. Смотри, ты около нее стоишь. Коробка от этой посылки. Ништяк, чувак, ты гений. Все, вроде, все игрушки собрал такие. Ой, я камеру, принципе, забыл включить. Давай заново. Это я, почтальон Печкин, принес посылку вашему мальчику.